не самый. Нет Питера у нас. Нет Питера, да? А что случилось с Питером? Почему нет на связи? Да, добрый день. А где, председа... день. А где председатель у нас? Он идет, идет. Хорошо, что он идет. И планируется быть в течение заседания комиссии или до подойдет? Нет, он сейчас подойдет, у него просто <клес> присутствуют руководители из города. Понятно. Хорошо, ну давайте мы тогда с вами поговорим, если... Да. А начнем разговор. Вы же в 2016 году работали, правильно? Да, я была председателем территориальной избирательной комиссии. Хорошо. А, Виктор а сейчас... Александрович подошел. Да. А, спасибо большое. Ага. Здравствуйте. Ага. Здравствуйте, Виктор Александрович. А, Николай Иванович, самые добрые пожелания. Добрый день членам... Центральной избирательной комиссии. Спасибо. Виктор Александрович, давайте мы пообсуждаем в развитии наших разговоров. Я еще раз коллегам напомню, те, кто не в теме, по Питеру, может быть. По Питеру у нас есть достаточно сложная конструкция управления избирательной системой. Напомню, что 111 муниципальных образований, в 106 есть собственные муниципальные комиссии в 105 были собственные муниципальные комиссии, которые проводили муниципальные выборы. В шести муниципальных образованиях, если не изменяет память, функции муниципальных комиссий были возложены на территориальные избирательные комиссии. При наших встречах мы обсуждали, что результаты избирательных кампаний, которые проводились до этого, Особенно когда они совпадали кампании по выборам в органы госвласти и по выборам в муниципальные органы, сопровождались достаточно заметным количеством событий, которые по-разному интерпретировались участниками избирательного процесса. И мы тогда говорили о том, что весьма возможно было бы переходить к системе управления который увеличивала увеличивал бы количество территориальных комиссий с 30 до того расчетного значения, которое есть в абсолютном большинстве регионов. И это позволило бы нам, во-первых, технически оснастить избирательную систему города Санкт-Петербурга, поскольку муниципальные комиссии не имеет КСА. И мы тогда говорили о том, что, наверное, эта тенденция выглядит э, предпочтительней. Что я читаю сейчас, ну, со мной как с куратором не было консультации, поэтому это понятно находится в пределах полномочий избирательной комиссии города и муниципалитетов. Я читаю, что у нас в пар голова теперь... Территориальная избирательная комиссия номер 14 не будет исполнять обязанности муниципальной комиссии. То есть процесс не только не пошел в развитие, процесс пошел назад. То есть я так понимаю, мы все территориальные комиссии, которые исполняли обязанности муниципальных, отодвигаем от муниципальных выборов. Комиссия городская Санкт-Петербургская в рамках своих полномочий Направила во вновь создаваемой муниципальной комиссии уже представители в соответствии с законом 50 процентов. Мне бы хотелось понимать, а, ваше мнение, ваша позиция как председателя городской избирательной комиссии противоположно поменялась в отношении системы избирательной, о которой мы неоднократно говорили. Если она поменялась, это право. Я в этом ничего плохого не вижу. Ну, хотелось бы понимать, вот здесь и нам, в Центральной избирательной комиссии, мы на выборы в единый день голосования, которые предстоят в Питере, и будут выборы губернатора, его будут выборы муниципальные, во всех муниципальных округах. И мы идем теперь, далее развивая ту конструкцию, в которой было... Огромное количество претензий и по результатам избирательной кампании в 2014 году достаточно сложно было купировать все так, чтобы и закон был соблюден, и результаты были обществом приняты. Хотелось бы получить короткий ответ, что мы делаем. Уважаемый Николай Иванович, позиция председателя городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга не поменялась. Такая работа ведется и с органами власти, и органами муниципального управления. Предложено органам муниципального управления рассмотреть данный вопрос о передаче полномочий избирательной комиссии муниципальных образований в территориальной комиссии. Но Значит, сейчас процедура эта идет и рассматривается. Два муниципалитета обратились во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, обратились в городскую избирательную комиссию по передаче полномочий избирательной комиссии муниципальных образований в территориальной избирательной комиссии, но в поселке Парголова. Муниципалитет обратился в городскую избирательную комиссию с тем, что они собираются формировать избирательную комиссию муниципального образования. Вопрос находится сейчас на рассмотрении. Комиссия, городская избирательная комиссия решение не приняла и проводится соответствующая работа с органами муниципального управления. То есть, правильно я понимаю, что у меня на руках находится фейковое решение избирательной комиссии Санкт-Петербурга от 1 ноября 2018 года, номер 75-7, в соответствии с пунктом 7 и 9, и т.д. и т.п., предложить муниципальному Совету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, назначить членам избирательной комиссии, и дальше по списку 4 человека – с годами рождения, с именами. Все эти люди это фейковые, и решения это фейковые. Вы такого решения не принимали, и комиссия муниципальная не создается. Я еще раз говорю, что Нет, ничего незаконного в создании комиссии я не вижу. Просто вы утверждаете, что она не создается, а у меня на руках какое-то постановление, решение, в котором подписи ваши и секретаря Жданова. Если это неправильно, ну тогда я спокоен, мы работаем в рамках тех тенденций, которые с вами обговаривали. Если это чуть по-другому, то тоже ничего страшного в этом нет. А, Николай Иванович, докладываю, значит, решение это не фейковое, это такое есть решение. И мы действительно направили четыре кандидатуры в случае формирования принятия решения муниципальным советом такого решения. Но э, городская избирательная комиссия решение своего не отменяла, и я еще раз подчеркиваю, что работа с муниципальным э, органом управления ведется такая, для того, чтобы не передавать э, полномочия э, и не формировать избирательную комиссию муниципального образования. А, хорошо, Виктор Александрович, мне кажется, мы получили исчерпывающие ответы, работа ведется. Муниципальные комиссии продолжают создаваться. В этом еще раз говорю, незаконного ничего не вижу. Просто мы с вами на всех встречах, и в том числе на собеседованиях перед э э рекомендацией вас в состав избирательной комиссии председателем, говорили о том, что весьма проблемно смотрится конструкция, которая есть. Вот. у нас в комиссии разные по точки зрения есть я пока свою излагаю у Иванович есть своя точка зрения по отношению к муниципальным комиссиям просто э, у меня вызывает обеспокоенность что в преддверии большой избирательной кампании мы создаем э, дополнительные комиссии а их там много ты же не создашь осталось создать всего на всего шесть я думаю что вы на этом пути успешно завершите их создание, их будет рон и у всех муниципалитетов, и у глав, у каждого будет своя избирательная комиссия в полном соответствии, в соответствии понимающей задачи, которые нужно решать быть на муниципальных выборах. Спасибо, Виктор Александрович.